Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Games. с вами я, София, мы продолжаем The Messenger да, нашего гонца. Так, мы сейчас находимся в преисподней, я подглядела. Значит, тут, в принципе, нам есть чем заняться. Нет, в этой гребаной преисподней нам есть чем заняться, действительно. Я даже по этой воде могу бегать. Ах ты, нет. Не по всей. Но могу. Ну, давай спускаться потихонечку. Понятно, это было слишком быстро. Нам, в принципе, есть чем заняться в предыходни. Разведка была проведена. Все было изучено. Тактика. Не торопимся. Точнее торопимся. Но не паникуем. Давайте тогда вот так вот. ⁇ -мо ⁇ Все хорошо. Так, нам нужно... Подождите, нам нужно по карте. Нам нужно... Короче, да, именно вот в это вот место, которое вот сейчас вот тут вот такое блестит, блестит, где вот как раз переход. Вот будущее, прошлое, настоящее, все дела. Нам туда надо. Так, все. Ты куда? А, кстати, там что-то наверху есть. Давайте по посмотрим просто. Чисто посмотрим. <связывая> ага, печасила силы тут. Ну, давайте возьмем. В принципе, это я не думаю, что сложно прямо. Да плети, птица гребаная, недоделанная. Ой, ч, опять? Нормально справляемся, смотрите, как хорошо. Мо! Ну что ж ты будешь делать? Ну зачем ты это так? Ну зачем ты так? Ну зачем? Ой! Начало зажигательное! В прямом смысле этого это слова, блядь! Что такое? Что такое? Что такое? Ну началось то, что такое? Сейчас я возьму себя в руки, мы справимся? Спокойненько. Спокойненько. Все хорошо. Вс, вс, вс, вс. Так. Да, да! да! ну тут же это же простое место, блин. Меня просто сбивает то, что вот.. А, лава плюется. Мне это прям пипец как сбивать Не знаю, почему Не знаю, В чем прикол? В чем вся закваска эта херня, блин, почему меня это сбивает? Не знаю, вот сбивает и все. Все, надо успокоиться, я себя буду, Блин, я, я вот сейчас я, я я что, я буду всю игру вот, вот так вот что ли прям с самого начала страдать, мучиться? Давай нормально. Все. Соберись. Тут ничего сложного нету. Да, какие-то какашки там прыгают. Ничего страшного. Так, все, вс. Они улетают. Какашки прыгают. Ты пролетаешь. Вс. Вс, мать его. Вс. Вот это, это все несложно. Пролетается. Вот, вот, вот, вс. Аккуратненько. Это тоже несложно. Да. Сейчас, сейчас, сейчас полетим. Секундочку. Вот так вот. Почему он. Как тут Ладно. Блин, мать его Это было не Я не знаю, в чем была моя трудность Ну, мы, короче, ее, ее взяли Если будем встречать, надо брать, короче Чтобы по сто раз не ходить в одно и то же место Я, короче, все, я решила, я определилась Я поняла то, что да, я хочу так Потому что мне все-таки интересно, что в этом сундуке я хочу полностью пройти игру. Ну, прям, прям, прям хочется. А мне куда? Все правильно я иду, все правильно. Все, все хорошо. Не паникуем, все, все, все в порядке. Все, все нормально, все, все, все хорошо, идем дальше. Это тут даже, вот, странно. Да, прямо. Хорошо Тихо-тихо-тихо Да отцепись ты, ёб твою мать! Прицепился и все, ну вот как-то вот это... Ну так да хорошо шли Началось опять да. Он то не цепляется, блин, пьется я не знаю, головой об стены И ничего не происходит, то, блин, цепляется и не отцепишь Так, прибегаем тут, прибегаем тут, все хорошо. Не цепляй. Я тебя умоляю, козлина. Вот это вот, вот, вот именно вот этого доли секунды не хватает, потому что он, сука, зацепился за стену. Он, он, он решил надо мной поиздеваться просто. <музык> Пробегаем, пробегаем, пробегаем Пробегаем, пробегаем, пробегаем Вот Вот тут аккуратненько И все, пошли, пошли, пошли Пошли, пошли, пошли пошли. Вот это вот вы Придумали, конечно Суки На тебе И тебе на а, нормально. Я думал, сейчас опять побежим по лаве. А вот тут побежим сейчас. Так, как бы так побежать бы, чтобы вот не умереть. Желательно. Я остановилась. Квар был бы уже практически тысячу осколков собрал. Сейчас мы, сейчас мы все сделаем Все сделаем так, как нужно, как положено Потому что сейчас вот эти вот новые уровни Новые способности Это вот прям сложновато К старым ты привыкнуть не всегда Успеваешь, а тут уже вот тебе новые дают Нормально Уходи И ты уходи Я надеялась, что ну типа Е-мое, и все! Господи! Храняшка прям вот-вот-вот тут вот рядышком была. М -м -м! А <свес> <свес> Господи, мне не стало. Меня просто вот эта вот мышь смущает, блин. Она вот долетит до меня и все. Конечно, конечно, конечно, оно должно было меня, меня, зацепить. Без этого никак. Так, что у нас? Тут? У какой-то. Так, бежим, бежим, бежим, бежим. Носорогов убиваем. Бежим, бежим, убиваем, не попадаем. Нормально, это бывает, бывает, бывает. Хорошо, хорошо. Сосредоточиться, сосредоточиться, мать его. Это хорошо, хорошо, сосредоточились. Задрыдно у меня уже лапки мокрые. 995 у него. Где жизнь? Вот. Ай! Можно бежать. Так, убить, убить, все убить. Мы же можем бежать почти. Это лаве, грубо. Благо, можем. Так. А вот тут я, кстати, я не знаю, мы тут можем бегать по лаве или нет. Ну я не хочу как-то пытаться рисковать, пытаться это познавать. Так. Тут, тут как бы тоже тормозить, то особо нельзя, потому что все это. Нет, тихо, подожди! Опять это кар карта греббы тихо, спокойно, спокойно! Да, по-наконец-таки! О, у меня еще этот, блин... Ой, господи. Совсем чуть-чуть времени от игры прошла. Я уже вс ⁇ я уже... А? Ключ хаоса! Попытка держать бесконечный хаос преисподней Она понадобится тебе для создания мелодии Снимающей проклятие Спасибо Все, валим отсюда нахрен Валим, валим, валим Так, я что-то там еще у себя находила а, В катакомбах В катакомбах Таки Как я и говорила, там да Надо Подождите. улучшить, да. улучшить. А, В катакомбах Таки Находится, да, амулет Получим достижение начать с самого низа. Так, еще одну ноту. А, а, так, еще одну ноту мы притащили. Судьба распорядилась. Так, так, да. Две мелодии у нас осталось. Так, нам нужно амулет. Это в катакомбах. Все-таки в катакомбах, как я и говорила, как я предполагала, то, что это, наверное, на месте. Блять, а где катакомбы? Посмотрите. Катакомба где? Это не то место. А как в катакомбы то лучше все попасть? Это воющий грот, это не то. Катакомбы. Вот они, катакомбы. Катакомбы. Кстати, из Бирюзового берега можно попасть в катакомбы. А синие холмы. А, через холмы, пошли. Пошли через холмы. Это у нас... Вот тут вот, да? А далеко там идти интересно? Вот они когда комбу недалеко, кстати. Да давайте прогуляемся. Сейчас а это нам... а просто туда идти все, просто туда. Нормально. Сейчас мы тут быстренько, быстренько добежим до туда. Все будет хорошо. Как, как, как опять, мой, мой хомяк не, не дает мне спокойно дойти до нужного уровня игры. Так, наверх мне нужно. Для этого сюда, сюда. А светлячок мне нахрена-то? Объясните, мне, пожалуйста. нахрена мне светлячок-то нужен? Я вообще полезла искать, чтобы понять, на, нахрена мне нужен он, блядь, для чувак! Он такая, блин, а ч бы мне и вообще по игре не посмотреть, потому что иначе бы я, я тут буду ходить там трое суток. Это хотя бы, блин, прикол. Так, ну-ка, ты зарядил свою кушку? Иди зарядил? И промахнуться самое главное. Я хоть туда иду? Да. Кстати, печать силы у меня отмечена на карте. Мы, кстати, можем покупать эти самые подсказки у нашего друга. По поводу того, где находятся ноты. И абсолютно спокойно искать ноты. Я потому что я уже не помню, где я находила ноты, где я не находила ноты. Серьезно. Да, -мо, мори. Эй. Хочется, вот я, я понимаю, то, что игра не пройдена. Я не могу ее так оставить. Мне прям больно, я не хочу. Не хочу ее бросать в такое состояние. Не хорошо от этого. Так, сюда. Да. Мне проще пролететь вот так. У нас он сколько? Он там 300, получается, этих самых требует, чтобы дать нам подсказку о том, где нота. И он нам ее помечает на карте. Так да, ведь? Вроде бы. По идее, если я не ошибаюсь. Да. Да что у тебя. Вот. Да-да-да-да-да. И в катакомбу спускаемся. Там уже дойти до... комнаты с боссом где мы дрались как я и говорила а, подождите а мы а в как таком бы можно еще попасть а нормально нормально я просто побоялась что мы сейчас будем вамрать там ходить будет очень темно, некомфортно неуютно и жопа. Мы что-то при помощи свечки проходили, получается. О, жизнь, жизнь надо. Так, все. А куда? А как, как, как? Как? нам лучше попасть к боссу? Босс, получается, да? Альгрия. Комнату с боссом в будущем. Это, это в самый конец, блин, нам, нам надо переться, да? Ладно, пошли. Давайте всплывем. Ну, запанул носиком-то. ну, кончиком носик. Ну, что-то что-то там себе нос поцарапал, блин, засрань. Поцарапался, о, боже, жизнь отнялась. Где я? Блин, а мне вниз надо, да, получается? Вниз, вниз, да! Бали! Ладно, поплыли! Вот козли, ну сиди, то плеётся! Хватит! Хватит плеваться! Так, дальше! Мне показалось, что что-то... А! Смотрел на нашего ниндзя, он мигнул, и я подумал, что в него что-то попало а это это, он зарядил свою атаку мощную Крайной урон Так Да, мы дальше идем, идем, идем, идем Да что ж такое, не, не, не успела Попасть Ну -ка. Не, ну, блин, как я и говорила Что именно нужно последнюю комнату Последнюю комнату Где мы с ним дрались? Там должен быть амулет Я просто я удивлена тому, что я правильно предполагала На самом деле В итоге я тут ушла в какую-то пещеру Тебя? Да и простите! А -а -а. ой, себе. А -а -а. Ой, но это надо в будущем, естественно, соответственно поп попасть к нему туда. Поэтому всегда нужно стараться находиться в будущем времени. Опять в поле. Мы, блин, мы молодцы, мы много чего сделали уже Тут очень новые локации Появляются, по старым гуляем В новом образе, так скажем Полностью прокачались И все равно продолжаем подыхать как в первый раз Нормально Бывает, бывает, бывает Так, ну, про проходим дальше О! твою мать я не набью, когда Коля вот так выскакивает. Я как-то на них не реагирую почему-то, я вообще их не замечаю. Наверное, потому что пишу блин, безумно. Оп! Прощай. Так, тут где-то эти самые. Наверх? А-а-а, вон, вижу, Все, поняла. Все, все. вс. Блин пока туда попадешь блин умрешь 300 раз О, ну давайте возьмем заберем чоп Так, еще и сохраняшка есть спасибо так чпонь бежим ломаем еще и вот так вот. ага ну ничего себе так ладно Ну тут благо хотя бы я могу одним ударом все это сносить. То есть это не вс так страшно. Вот, еще одна печать силы. Отпечу. Уходим обратно в будущее. Валим отсюда. Валим. Валим. Опять ты. Ну какой же. Тех убить. Не догнать на заднем плане вот эти вот фотографии вот эти вот. Это, же, это же такая милота. надо это всевеливаться, да? Так, тихо. Куда дальше? Ага, наверх опять печать силы. Ну пойдемте заберем. Что тут сложного у нас? Какие у нас тут сложности? Сложности Коля. Блять! Блять! Блять! Все в порядке! Все хорошо, сейчас я тебя выключу чувствовать мне конечно там подсказка горит, это, это замечательно, но а, я ее пока что не пользуюсь так, печать силы, я иду с тобой, тварь жди меня, я здесь мне так кнопка, -мо. вот блин, прикусило мне хвост все, меня на месте. О, жизнь дали. Спасибо. Спустись ты! Ну спустись ты, пожалуйста, за ней! Так, еще одна печать силы. Адище в этом самом будет. Во валь льдах, где я буду, да? А, ну еще там были уровни. Я помню, что я в какой-то заходила, посмотрела, поняла, что это жопа, и я не хочу в этом участвовать. Да, это что к тебе? Да ударь ты его, пожалуйста! Спасибо! А -а -а -а. <соскоп> Пошла в одну сторону, там опизделилась! Пошла в другую сторону, там тоже не опизделилась! Под... <соскоп> Это, это тот, тот, тот самый уровень, да, где мы как раз его в первый раз встретили Где мы дрались с ним А ну, ведь? Он выглядит как странненько А, ну это потому что я в будущем, конечно Естественно, он гля... Мы почти пришли По идее Так, мы туда? Да, все правильно идем Так, это должно... Вот-вот-вот-вот, тихо, аккуратно. Спокойно. Вниз. Отлично, мы почти пришли. Мы почти на месте. Тут, блин, это чуть, чуть не сдохну. Вот Почти пришли Вот Место упокоения Рокстина а, Похоже, кто-то оставил здесь записку, адресованную концу. Дорогой Гонец если ты это читаешь, значит то, что показали мои исследования, правда, и ты действительно перенесся на 500 лет в будущее. Я не лгал, когда говорил, что устал быть злым, я даже собирался передать тебе свои реликвии, чтобы они послужили тебе добрую службу. Первый из них — мой амулет, прими его, и пусть он станет тебе напоминанием обо мне. Я также дарю тебе свой посох, который оставил на ледяной вершине, пока мой амулет у тебя, он будет подчиняться тебе». А еще я, как следует, изучил катакомбы и, кажется, нашел секретный проход в новую местность, которую тебе следовало бы осмотреть, однако там было очень темно. Секретный проход ты найдешь в зале с двумя летучими мышами и движущейся платформой. Удачи тебе в твоем путешествии, Рокстин. Ты получаешь... С его помощь, можно активировать посох некроманта. Ну где же он? Здесь спит? А, так... Блин. Он просто... это Я подумала, тут там еще что-то есть. Все, это все то же самое. Да зачем ты еще раз туда... Ну не смотри туда больше. Так, место... А, нет, мне туда не надо. Я туда не пойду. Хотя там есть нота. Но я хочу этого самого гада взять. Так, сейчас, три секунды, я глянул, что там. Так, тут мы были. Глаглибные. Ох ты, ёпта! Чё, погодите! <связать> погодите! Я нашла, для чего нужен шутлячок. <связать> Ой, простите. Так вот, да. Светлячок. А -а -а Ой, спасибо. Зачесалось просто очень-очень-очень. Знаете, иногда бывает прям вот очень чешется. Так. Да. Опять возвращаемся в эту грёбаную и И-и-и... Выгра... Выгла грибную Топ, твою мать Чтоб его Ой Эх. Все хорошо Уйди в жопу, господи, прекрати тут летать Отстань Уйди, все Не преследуй меня Я же была тут Правда просто, наверное, я была или я была такая, ну, как не надо. Блин, блин, блин, блин. Вот это я подглядела сейчас. Так, я тебя видела, гад. Я блин, долго упорно пытался нахрена нам это. Было? А вот оно что, вот оно что, вот оно что. Вон оно ч, -мо! Вон оно ч? Ч, вот? Вот, вот ч. Блин. Ну, я, я попыталась с зажатым РТ пробежать там по воде. Пусто. И что-то пошло не так, что-то не получилось. Так. Давайте летим, летим. Надо быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А, господи, это я упер камень. Да, лети. Давай. Так. Нам туда. В комнату с боссом нам надо. Это значит наверх. А, это, это, это что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, бы что, вот что, не, не бы что, что, что, что, что, что, ну что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, Пробуй всякое. Ох ты, упала, блин, сверху. Увидели это? Она просто рухнула на меня, тварь. Так, бежим, быстрее, давай. Так. Спокойно пробегаем. Продолжаем бежать. Так, ну мне нужно будущее. Мне нужно будущее. В принципе, там можно перейти в будущее. Отлично. Это, это меня радует. Быстренько прибегаем. Аккуратненько, быстренько. -мо, блин. Это же логично. Сука, это же так логично. Ну ты еще под, поди этот запомни, вспомни. Зачем же я там последний? Пойми, как это все происходит. Эх. А ну, что сама это увидела все? Значит, так интересно, так интересно. Так, так. А просто. Эй, это же та монахия, что много сотен лет назад привела параматерь бабочек, чтобы там восстановила рощу. Похоже, на нее положили тлетворные чары. Поможем ей. О, Опачки, прикиньте. Тяжело дышит вопроса. Что случилось? Первобытный страх, он... Сделай глубокий вдох, милая монахиня! Похоже, ты стала жертвой проклятия игол. Что ты здесь делаешь? Э, с матерью бабочек все, все хорошо? Все в порядке, ты можешь расслабиться. Насколько долго все это длилось? А это то, что я натворила! Мне необходимо увидеть пророка! Она, она оправится. Это мир еще не видел концов сильнее, чем ты. Хера себе. Бега себе. Как однако все круто? Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Кто крутой? Я крутой. Кто крутой? Я крутой. Это толсток, май душ, уже? А сколько... Расплывчатые образы постепенно принимают все более четкие очертания. Что происходит со сферой? Погоди, тебе удалось что-то в ней увидеть? Довольно смутно, но. Ой-ой! Что? Ну, демоны сражаются с нами не только во времени, но и в пространстве. В параллельных мирах. Именно. Помимо всего прочего, сфера предупреждает нас об альтернативных вселенных, где демоны вот-вот одержат верх. Такие события могут пошатнуть и наша реальность. А в чем смысл-то? Ой, да ни в чем. Вообще-то, если логичность логично повествования для тебя важнее дополнительного контента, предлагаю тебе оставить сферу покоя. Дополнительный контент? Звучит неплохо. В таком случае предлагаю ос не оставлять сферу в покое. Похоже, Сфера хочет что-то тебе показать, но картинка быстро исчезает. Верись в ней после своего приключения. Любопытно. А сколько у меня? Да-да-да. 24 печати осталось. Сколько 24? Серьезно? Подожди. Что много. Да. Нет. Я думала, он мне что-нибудь... Раковина? Это что, раковина? Да, она. И что же она делает в лавке? Она волшебная, очевидно же. Перед тобой денежная раковина. Денежная раковина? Ну да. Все жаловались, что после покупки всех апгрейдов осколки времени некуда девать. И надо придумать что-нибудь, сливать их. Вот мы и придумали. Ясно. И как это работает? На данный момент никак. Искатели приключений набросали в нее ст ст столько сколько времени, что слив забился. А мы можем как-то прочистить его? Да не то, чтобы... Вот если бы у тебя был день, деньгаечный ключ Деньгаечный ключ И как мне его найти? Возьми да поищи Чтобы По-прежнему забито Чтобы все починить нужен деньгаечный ключ Да, хорошо, я пытаюсь просто пройти Он мне почему-то периодически Вот начинает это смотреть Че, куда, как Я хотела Да Я хотела забраться на вершину, да. весная вершина. Эти сюда. О. Так нам надо наверх. Нам надо, надо, надо, надо, надо, наверх, надо, надо, надо, надо, надо, надо, давай. Вот теперь много всего интересного вот сюжет подпер. Привет, братан. Теперь ты мой друг. Ай, сюда. Я ощущаю силу Аркстина. Должно быть, амулет у тебя. Хочешь привезти к облачным руинам? Я буду рад выбраться из этого холода. Да давай. И что, он всегда будет тут теперь? Он будет всегда здесь. Эй, все получилось. Если захочешь вернуться, я буду здесь. Понятно. Ух ты, вид, бот просто нереальный. Роксти, ну что, трудно было оставить меня здесь? А, а что тут? Тут, видимо, тоже что-то надо, это самое, да. Сейчас я тогда быстренько посмотрю. Так, облачные руины. А мы где? Мы в облачных руинах находимся, да? Да, тут а, это самое надо... А... В самом конце локации. Блин. Нам нужен в с... нужно, в са... нужно в самый конец локации. Мы... Да, мы в облачном круглим. Да, все нормально. В самый конец. В самый конец. В самый конец. В самый, конец. В самый конец локации. Э, спасибо. Твою ж мать. Да твою ж мать! Ч так далеко-то, ну, ё-моё! Блин! Интересно. Деньгаечный ключ нужен, чтобы починить её, как, раковину. Чтобы сливать туда бабло. Зашибись, тему придумали. Да, надо наверх. Надо было остановиться. Надо было остановиться. Прости за боль! Просто я не смогу получить оплату, если факт смерти не подтвердится. О как! Кто бы мог подумать? Самый конец, мать его, локации. Меня это убивает. Меня это убивает! На. Мне уже. Мне, мне что-то как-то впадло уйти в самый конец локации. Ах, тебе, конечно, хотелось бы, чтобы эти движущие блоки были не такими беспощадными. Да, да, да, да. Мне действительно этого бы очень хотелось. Блин! На, не хочу туда. Не хочу. Не хочу в самый конец локации. Да. Ладно, надо потерпеть надо потерпеть все тихо типа. все полетели поднимаем да. просто аккуратно надо чуть, -чуть потерпеть все нормально и дойти до туда спокойно вот так вот проходим остановимся Остановим. уходит проходим все Сохраняемся, мы уже продвинулись дальше, видишь, мы уже прошли дальше, да, прошли, чуть-чуть осталось, немножко... Лучше лишний раз не рисковать, просто идем дальше, идем, двигаемся, смотри, мы уже, это, уже, уже, уже много прошли, так, уходим отсюда. Эй, подождите, подождите, где я? Куда нам? Как угодно можно, в принципе, пройти, да? Если мы пойдем через низ... Внизу мы можем, кстати, это самое. Да, нам нужно вниз. Без этого никуда. Нам нужно перейти во будущее. Это как раз таки вот Проход. Мне больше нравится, это как-то вот душевник как-то. А? Как-то мимишник, что ли? Уровень выглядит. Мне он больше нравится. Вот в таком виде, да. Да! Пожалуй, да. Так, дальше. Печать силы. Блин, что-то как-то я даже не знаю. Нам... Что будет, если я соберусь все печати силы? Что будет? Мне очень интересно, что будет. Но при этом мне впадлу собирать все печати силы. Серьезно. Мне правда в впадлу их собирать. Мне лень. Это как бы да, это проверка твоих сил, но мне лень. Точнее, ну не твоих, моих, конечно. Ну и твоих, наверное, тоже, потому что смотреть на то, как я постоянно умираю, воскрешаю, умираю, услышаю, пытаюсь, пытаюсь, умираю, пытаюсь, умираю, психую, пытаюсь, умираю, умираю, пытаюсь. И вот, короче, да. Тоже нервы нужны силы. Так, да, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Спокойно спокойно, спокойно, спокойно, Так, продолжаем продвигаться. Мне опять нужно вниз, да? Вот так. Обход. У нас есть, кстати, тут парочка вариантов. Что у нас тут внизу? Ничего интересного не вижу. Это просто... Просто замануха. Мерзкая, мерзкая замануха. Вот так. Наверху там я а, не, не, не хочу. Сейчас что-то. Сейчас у меня что-то желания как-то особого нет. А тут что? Сидит клюется. Ну как. Ну туда я так понимаю, просто это вот. Вот. вот, вот. Просто приколюха. Так скажем альтернативный путь какой-то, да? Лети, пожалуйста. Спасибо. Эй? Ты же тут и то а? Тихо-тихо-тихо. Ч там, мат? А, а тянет, не туда, Что ты Что -то... ч-то. Ч ты херня вообще такая? Блин, что то жёст, жёст. что то жёст. Может, нафиг его? А! а, это печать силы! Вон оно чё. Вон оно чё, пошли дальше. О нет? Мы не можем пройти дальше? Мы не можем пройти дальше! Нам нужно через это идти. Черт, через, через, через, через все это говно. Нет. Ну нет. З -з -з -з -з Зачем вы это делаете? Зачем? Не надо так, ну? Блин, я Ой, блин я просто, я вот даже вот, не знаю, как это всё все говно проходить Тут нужно как-то вот прям вот миллиметражно выжидать Бля, я на том же месте сдохну был. Надо было вон там, в центре дождаться Я так понимаю Сейчас будем пробовать еще, еще, еще раз, еще раз, еще раз, пока не получится Знаете, что такое безумие, да? Давайте вспомним, что такое безумие Свою налево Так, сколько времени-то? Нормально Пока нормально На, еще одну попытку хватит По-любому вот так вот Блин, да, там я, я не знаю, как это делать Или кто-то того второго парня Тут не дает да это... mm -hmm. Ладно, давайте тогда в следующий раз попробуем Всё, так, спасибо за то, что были со мной За то, что смотрели меня Остались свои комментарии Ставьте лайки И до встречи с ними в следующей серии Всем спасибо, всем пока-пока